«Животные нашей планеты» – книга из серии «Говорящая энциклопедия». Перед вами необычная книжка, она умеет разговаривать. Добро пожаловать на ферму. Здесь живут домашние животные. Люди заботятся о своих питомцах, кормят, поят, следят, чтобы они были здоровы. Герои говорящей энциклопедии, Тим, Лиза и Говоруша, отправляются в гости к животным. Они посетят ферму, лес, джунгли, саванну и пустыню. Веселые друзья расскажут об обитателях разных уголков мира. А как животные благодарят людей? Домашние животные приносят человеку пользу. Например, корова и коза... А еще Говоруша задаст интересные вопросы и проверит знания маленького читателя. Давай ответим на вопросы. Для ответа «Да» нажимай зеленую кнопку. Для ответа «Нет» красную кнопку. Молоко дают коза и король. Нажав на кнопку это интересное, ребенок узнает интересные факты жизни животных. Зверь и птицы надежно прячет свои домики. Какие бывают лесные домики? Джунгли — это тропические леса. Необозримые африканские просторы, покрытые густой травой, называется саванна. Полгода здесь... Дожди здесь идут очень редко, а солнце печет так сильно, что даже на камне можно поджарить яичницу. Кто же живет в пустыне? В пустыне можно встретить много удивительных... <звы> Горы — это самые высокие места на нашей планете. А если нажать на кнопочку музыка, то ребенок сможет послушать веселую песенку.